Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как а, сыграть кисекай на телефоне. Для начала вам нужно будет скачать а, браузер Puffin, либо любой другой браузер, который поддерживает а, Flash. Флэш, а именно браузер, чтобы поддерживал. Поскольку это самый такой легкий способ, можно, конечно, сделать эмулятор а, ПК персонального компьютера. и там скачать флэш, но это будет весить намного больше и займет намного больше времени. Если вы скачаете браузер пофиг, который поддерживает плэшплеер, вы можете зайти на ссылку, которая сейчас не работает на ПК, и вот так вот бить кисикай. Ссылку на кисикай, которую я вам оставлю, посмотреть рекламу и у вас будет доступен Кисекай. сейчас посмотрим рекламу и я вам покажу что Кисекай работает от поскольку я сейчас симулятором то у меня видно мышку поэтому все будете конечно же пальчиками тыкать кому это нужно у кого например, у компании компания <су -у -у> вот все мы досмотрели рекламу и как вы видите Тут у нас хентай <смех> сверху, <смех> так, уберем, а можем тыкать, как вы видите, кисикай работает. Всем спасибо за просмотр, это способ, как играть в кисикай на телефоне, всем до свидания.